Всем привет, друзья! Вы на канале BabyGo! Здравствуйте, мои дорогие! Дичка, что надо сказать? Привет привет! Вы на канале? Привет, привет. И, И сегодня патина. И у нас сегодня новая развивающая игра от Васкобовича. Кораблик Брыз-брыск! Видите? Развивающие игры от Васкобовича! У нас было нечто похожее. В этой игре мы можем потренировать счет цвета, мы будем считать количество мачт, количество флажков одевать и снимать давай мы с тобой с кораблика все флажки сейчас снимем, денечка. давай давай, я начну а ты вместе со мной, видишь они на липучечках таких давай, отдирай флажок, я подержу а ты отдирай давай, давай, старайся давай, я тебе помогу о, Отодра. Заметьте, моторик тоже работает. Отрывай день, конечно! Так, Давай, давай, давай! Вот! Молодец! Давай мы с тобой поснимаем! Друзья, эта игра, на самом деле, она для очень большого разброса возрастов от 3 до 7 Мы пока не будем сложные игры играть, но там есть игры с запоминанием флажков, которых не хватает, с командами капитана для примера я вам зачту. Пример игра да нет. Корабль давно в пути. Лягушки матросы в очередной раз снимают флажки, приводят их в порядок и готовятся вешать на мачту. Гусь-капитан командует в первую очередь флажки на мачту. Лягушки матросы в панике. Капитан не, не назвал мачту, что случилось. Капитан заболел, устал, перегрелся на солнце. Все очень просто. Гусь-капитан решил проверить матросов и мачту загадал. Лягушки задают вопросы, а капитан отвечает. Это матч-то ниже высокой? Да. На этой матче 5 ложков? Нет. Это матч состоит между 4 и 1? Да. То есть, друзья, вы понимаете, эта игра такая да детишек повзрослее. Мы еще обязательно поиграем. Но у нас с детишкой будет игра немножко попроще. Вот. У нас вот есть 7 матч. Да, день? От 1 до... Какой цифры? 7. И мы сейчас попробуем разложить, рассортировать флажки и будем клеить на мачты флажки по количеству только давай разбросать флажки сначала, соберем давай найдем флажок, который у нас в единственном экземпляре по цвету я тебе буду подсказывать смотри, у нас вот есть флаг какого он цвета? красного он один его надо на самую короткую мачту правильно, давай Ну не совсем ровно, давай я поправлю так, у нас первая мачта готова. Один. Следующий цвет у нас оранжевый. Смотри, оранжевый. У нас два оранжевых флажка. Давай, на какую мачту надо, значит, флажки оранжевые приклеить? Два. Два, давай, приклеим. Ну, красный можешь снять. Давай, лучше оставим его там, где он был. пыли пыли пыли Хорошо, хорошо. Давай оранжевый на вторую мачту. Не даю, мне. Как нет? У нас с тобой... Где цифра 2? Где у нас цифра 2? Деничка, Так. И, сколь, и давай флажки оранжевые. Я первый, а ты второй. Так, один я повесил. А теперь ты давай. Ну? Нет, не сюда. У нас где матч-то корабля? Вот. Друзья, у нас два оранжевых флажка. Один красный. Три желтых. Дениска. Три желтых флажка. Что с ними? Правильно! На какую? На мачту под номером три. Давай, цепляем. Давай, цепляй. Я, ты один флажок. Давай, повернем. Держу, помогаю тебе. Поворачивай. У нас видишь, как повернуты флажки? Давай, папа тебе поможет. Давай, папа тебе чуть-чуть поможет. Теперь смотри, папа, второй флажок. Второй флажок папа а пятый сейчас сделаем и давай третий туда же, на эту мачту Не, а где у нас цифра 3? крепи, вот сюда крепи, у нас свободное место супер! так, три флажка нашли теперь смотри, Динечка, у нас четыре флажка зеленого цвета где у нас 4 цифрка покажи папе пальчик эту мачту под номером 4, давай зеленые флажки сюда крепить Давай, вот сюда на эту мачту, так, один. вот это будет два, правильно? Нет. И еще у нас, смотри, еще раз, конечно, значит зеленый над куда? Вот сюда, на цифры 4, цифра 4, ну вот, мы криклеили все флажки, а теперь твоя любимая цифра, Динечка, Твоя любимая какая цифра? Какая цифра? Пять И у нас голубых флажков Как раз сколько? Смотри Пять, правильно Давай вот на эту мачту Голубые флажки поместим Давай Давай я начну Один голубой флажок Давай теперь ты Крепи на мачту Вот сюда крепи, выше ну, почти. Пять, пять. пять. Давай, два. Пять. Это три. Давай сюда же, на эту мачту. На эту же мачту день. Нет, там уже все занято. Три. три, три, три. Вот Теперь пять. сколько? Теперь у нас четыре голубых флажка уже сейчас будет прикреплено. Сюда давай. Вот, сюда. Отлично. Я занята, я занята. Ага. И последний у нас. Пятый. Давай, куда его? Смотри, у нас. Нет, они же у нас фряд идут. На какую мачту? Вот сюда, правильно, молодец. Пять. пять. пять. Теперь у нас с тобой 6 синих флажков. Давай посчитаем. 1 Это фиолетовый, их 7. Сюда крепи, правильно. Один фиолетовый, да? На Давай я подержу. На 7, на 7, на 7. На 7, на 7. На 7 на Давай, на 7. второй. Теперь ты третий флажок, вот сюда крепи, на 7 если третий отлично отлично сейчас мы поровнее сделаем, чтобы у нас все поместились давай, 4 4 фиолетовых. Там, там, да. там один смотри, у нас еще с тобой 4 фиолетовых осталось 8, 8, Денечка, и 5 синих, давай докрепимся, фиолетовые и синие 8, 8, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 давай, вот сюда, правильно это 4. Хорошо, синие сюда. Куда еще сидеть? Правильно. Ну ты их старайся один за другим прям прикреплять, Дениска. Этому сейчас поровнее. Так. Синий вот здесь должен быть, день. Ну да, да, Вот, вот сюда крепи. Вот у нас, смотри. Нет, тут фиолетовые должны быть, Дениска. фиолетовые вот сюда. Нет. Вот у тебя свободное местечко. Хорошо, давай я тебе помогу, еще Еще два, смотри, ага, и последний флажочек вот сюда закрепи, Дениска, так тебя не видно. Друзья, смотрите, мы все флажки повесили, немножко неровных, правда, вот, потренировали мелкую моторику, счет и цвета, и теперь кораблик у нас давай, на флажках и готов к отплытию, да, Дениска? Как стихотворений. Друзья, сегодня у нас была игра Воскобовича кораблик брыз брызг Очень познавательная и развивающая игра. Тем более, она может подойти для Денишек постарше. Дениска подрастет, мы попробуем эти игры, да, День? Но Ну а сегодня мы с вами ненадолго прощаемся. Мы будем придумывать для вас новые развивающие игры. С вами был канал Baby Go. Подписывайтесь, ставьте на пальцы вверх, пишите ваши комментарии. До новых встреч, друзья! Пока-пока! И поцелуй, конечно, друзья!